Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Конькова Алла Сергеевна, я профессор Международной Академии Образования. Спешу вам напомнить, очередной курс герудопластики и герудотерапии начинается 14 января в 13.00 по адресу Большая Филевская, 28, корпус 2, аудитория 203, метро Филевский парк. Прошу с собой иметь... Копию паспорта, копию диплома и две фотографии 3х4. Ну, а также, естественно, сменная обувь, удобная форма одежды и тетрадки. До встречи!